Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN и сейчас я хочу открыть снежный шар, который мне выпал. Я слил для этого 700 тысяч свободного опыта, но, честно говоря, 700 слил зря. Можно было ограничиться просто 50 и 650 тысяч оставить себе еще в копилке, но жадность взяла свое, жажда все-таки приятных ощущений и халявы, она пленяет наш разум, ребят, поэтому, но ну, если вам выпал уже снежный шар, я уж, наверное, все-таки посоветую вам дальше свои нервы не щекотать и свободку не сливать, потому что я получил снежный шар из первого же подарочка, остальные 650к своей свободки я слил просто-таки в никуда, получил там компенсацию золотом, не сильно большую, где-то в районе тысячи тысяч с копейками, кому интересно, вот ссылочка на видос, как я это делал Но сейчас открываем снежный шарик И я очень сильно надеюсь, что там будет машинка, которой у меня в коллекции нет Ну что, начинаем Потрясающие потрясуны ну давай, давай, трясись быстрее, можно было бы, конечно, сократить все это, но не хочу, хочу получить удовольствие. И да, ребята, объект 907, которого в моей коллекции нет, это десятка, средний танк, не знаю, я безумно рад, мне крайне приятно. Все-таки 700 тысяч свободки окупились, не жалею абсолютно ни о чем, бог с ним, что слил 650 за зря, машинка все-таки того стоит, согласитесь, ребят, если бы вам предложили... За 700 тысяч свободного опыта приобрести себе машиночку 10 левела, пускай даже там э, самую-самую захолустую, я думаю, вы бы все равно согласились. Что касается данной машины, я эту машину никогда не катал, обязательно обкатаю и с вами поделюсь видеообзором на первые катки на данном аппарате. А на данный момент, ребят, у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.